Всем здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и, конечно, фонд взаимопомощи World Money. А наш фонд является инвестиционно МЛМ-проектом, основан 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. Наш фонд – это рабочие места. И социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи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 в сетевом маркетинге есть такая поговорка. Рот закрыл, рабочее место убрано. Твои знания у тебя в голове. Ты можешь в любом месте, в любое время, любому встречному просто показать и рассказать о нашем фонде, показать, как работает маркетинг. И в итоге получить за это нового партнера. Ребята, для того, чтобы стать нашим партнером нашего фонда, я начну с того, что прежде чем... Идти куда-то в какие-то проекты. Есть такие сайты доверия. Но не все они, конечно, есть те сайты, которые работают, там админ а такой, который сидит на зарплате у этих конкурентов, которые заказывают негативные отзывы о проектах, о компаниях. И, конечно, те люди, которые пишут весь негатив, они тоже проплаченные. Я пользуюсь все время одним и тем же. Он очень этот сайт очень добросовестный админ здесь. Здесь только реальные отзывы, и я проверяю. Только на этом сайте. Почему я начала вам сегодняшнюю презентацию именно с этого? У меня сегодня было две презентации, и первую мне задали вопрос. Где зарегистрирован, где можно проверить, все найти о вашем фонде. Ну так вот, ребята, я хочу вам показать. Показать то, что вот анализ сайта... Фонд взаимопомощи World Money. Я вбивала ссылку и анализировать, чтобы не занимать время. Итак, смотрим. А сайт World Money ⁇ это наш логотип, нашего сайта. У нас очень хорошо защищен наш сайт. Здесь вы можете полностью все. Проверить от начала до конца о нашем фонде. И IP-адрес, и где зарегистрирован? Первый. Где зарегистрирован ваш фонд? Да, все полностью проекты, компании, хотя они пишут: там где-то в какой-то там Италии, Испании зарегистрированы, ребята. Не верьте никому, никаким этим документам. Все полностью э, э, сайты, все, э, имею, имею в виду проекты, э, все полностью компании, все зарегистрированы только в обшорной зоне. Это Соединенные Штаты и Великобритания. Итак, смотрим, здесь, э, здесь топ сайтов в городе, Сан-Франциско, значит, наш зарегистрирован в Соединенных Штатах, значит, здесь есть тип сервиса, Здесь на какие сервера, сервер на каких ресурсах, движок скрипта и все полностью. Итак, начинаем смотреть, как же проверить наш сайт. Наш провер... Проверяем здесь на этом сайте. Вы видите, что нет нигде ни красной даже точечки или что-то там, чтобы было написано плохое о нашем фонде. Итак, проверим еще раз. А проверку сайта не заражен. Либо подробности заражения не опубликованы. Но здесь я знаю, что все время опубликуется. Наш сайт не заражен. Он а, безопасный. Здесь поэтому наши ссылки открывают безопасный просмотр. Не найдено небезопасного контента. Наш сайт безопасен. Еще проверка. Все. Статус веб-сайта безопасно И поэтому, ребята, будут у вас тоже такие э, товарищи, которые будут спрашивать. А, э, добавьтесь ко мне в личку. Я вам дам этот сайт, и вы можете прекрасно все продемонстрировать. Через демонстрацию экрана и показать или дать просто этот сайт. Пусть проверяют. Итак, наш сайт, стоимость нашего а именно сайта, а стоит не просто, как в других проектах, там, 100-200 долларов, а наш стоит 2019 долларов. Это говорит очень многом, о том, что наш сайт очень хороший. Итак, а здесь у нас идет уровень доверия ресурса, смотрите, 10. Нет, да даже вообще вот, чтобы было что-то плохое о нашем фонде или о нашем полностью о нашем о нашем сайте, о нашем полностью фонде взаимопомощи World Money. Полностью здесь вы проверите от начала полностью все до конца. Все здесь отображается каждая регистрация, каждая полностью все отображается. И а, а, Алис Рейдинг, и полностью, полностью все. А, поэтому, ребята, мы а, входим а, в десятку, а теперь уже в пятерку самых топовых проектов а, во всем интернете. Итак. Для того, чтобы стать партнером нашего фонда, конечно, нужно пройти регистрацию. А Регистрация у нас довольно-таки простая. И, и после подтверждения через вашу почту регистрации вам откроется вот такой вот кабинет. Здесь первое, что вы должны, конечно, заполнить профиль. Профиль. Для чего заполняется профиль? Для того, чтобы вас видели ваши партнеры а, как спонсора, а, связь с вами. И, конечно, для вашего спонсора, по чьей ссылке вы зарегистрировали, спонсор сразу видит. Если аватар установил, значит партнер пришел работать на, а, серьезно и надолго. А, точно так же и заполняется профиль. Итак, первое, что выбрать фотографии. Выбираете файл, и как только приходит вот сюда Код от вашей фотографии нажимаете кнопочку ⁇ Загрузить а, ⁇ Прописываете свой скайп, а, прописываете свою страничку ВКонтакте, свой номер телефона, а, прописываете свои кошельки, куда будете выводить свои денежные средства. У нас вывод ежедневно и в праздничные, и в выходные дни а на Perfect Money и Pair кошелек. А, и только тогда нажимаете кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ какие же есть площадки, для того, чтобы вы вот зарегистрировались, зашли и смотрите. Здесь очень много у, у нас площадок. И, конечно, первый раз сразу же человек теряется, на какую же площадку нам зайти. А я всегда советую, позвоните своему спонсору, узнайте, на какой площадке он работает. Он вам посоветуют, где и как быстро выйти на очень хорошие деньги. Итак, у нас есть площадка, я не буду говорить за эту площадку «Денежный рай», ну, здесь вы много не заработаете, ребята. Есть очень шикарные две автопрограмма «Энергомини». Автопрограмма «Энергомини». Входить можно. Здесь нет привязки с первого стола. Старт можно, своего бизнеса можно делать с любого стола. Первый стол стоит 500 рублей, второй – 1000, третий – 2000, четвертый – 6 и пятый. Это полностью ваша зарплата. Он стоит 12 тысяч. Можно с любого стола делать старт и приглашать на этот именно стол. И получать в итоге шикарные деньги. Итак, следующая автопрограмма «Энерго». Это наша уникальная площадка, где... Вы можете при желании, если у вас есть желание, стать миллионером. Вы за один круг зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч. Мы сегодня разберем эту площадку. А вход на эту площадку составляет 30 тысяч. И я вам сегодня расскажу, как можно зайти бесплатно на эту площадку и заработать себе на квартиру, на машину. Да мало ли на что заработать 2 миллиона 400 тысяч. Итак, Игра сейфы от World Money. Это инвестиционная игра. Ребята, значит, здесь три сейфа. Первый сейф 500 рублей, 2,5 и 5 тысяч. Покупка первого инвестиция, вернее, без первого сейфа невозможно. А все первый сейф в обязательном порядке. Можно первый, второй, первый, второй и третий. Итак, и наши шесть незаменимых, прекрасных, любимых шесть MLM площадок. Это площадка «World Money». Мы стартовали с ним, здесь очень много денег заработали на этой площадке. А здесь можно входить с, с первого стола, О, есть привязка к первому столу. На этой площадке у нас разработано 18 стратегий. Вы можете выбрать любую стратегию и зарабатывать за один круг 106 тысяч. И за 20 тысяч у вас автоматом будет активироваться площадка Golden Ring вы будете туда вы выйдете ваши партнеры ваши клоны клоны ваших партнеров здесь можно крутиться ребята очень хорошо заработать итак следующая площадка это площадка ПДИ. она очень маленькая а здесь можно делать старт с любого стола у нас нет привязки на этой площадке к первому столу а поэтому можно с любого стола делаете. Первый стол стоит 100 рублей, второй стол стоит 200, третий 400, а четвертый 800 и пятый 1600. Здесь вы за один круг делаете 3 800 и плюс за 1000 рублей у вас активируется первый стол на World Money. Вы будете активно работать на этой площадке, вы будете активно продвигаться по площадке World Money. Сюда будут выходить ваши. Ваши партнеры, ваши клоны и клоны ваших партнеров. Поэтому здесь есть уникальная закольцовка это очень хорошо, это просто шикарно. Итак, следующая площадка Golden Ring Mini эта площадка она сделана в помощь на площадке Golden Ring. А так как на Golden Ring вход на 20 тысяч, а можно войти это есть вторые ворота. На площадку Golden Ring можно войти с 2000, это через удвоитель, но можно сократить в два раза количество приглашенных партнеров и сразу же войти на 4000 и стать в первый блок. Вы будете крутиться все время на двух столах и постоянно получать по 10500. И плюс получать пассивный доход по двум клеверам. Это на три уровня в глубину. И плюс реферальное вознаграждение. Это клевер мини и площадка клевер. Итак. А следующая площадка golden ring ну а эта площадка ребята она уникальна тем что тоже есть закольцовка вы будете получать здесь пассивный доход она по площадке World money и по площадке Пд это мы сегодня разберем эту площадку и я расскажу покажу вам чем она уникальна. Здесь можно зарабатывать до бесконечности и заработать не один миллион. В разделе «Партнеры» у вас отображаются партнеры до пятого уровня в глубину, и плюс там есть ваша реферальная ссылка. партнеры там отображаются, кто какой партнер, на какой, площадке, на какой площадке он работает, какую он активировал. И в разделе «Промо-материалы» у вас есть наши слайды, есть баннеры, есть картинки. В разделе «Финансы» отображается, сколько вы пополнили кабинет, пополняли нас какую сумму, отображается, сколько вы заработали, сколько вы вывели и Плюс отображается, сколько у вас денег на сегодняшний кабинет. день есть в кабинете. Также там вывод и перевод между партнерами. У нас есть внутренний перевод и пополнение. Пополнение подключена к Free, вы можете пополнить с любой платежной системы, которая существует у нас в интернете, и плюс с карточек Сбербанка. Но также можно пополнить без кассы Фрей, если вы хотите беспроцентно пополнить, добавляйтесь ко мне или клены, а пожалуйста, вы можете на карточку или на платежную систему, а мы вам на кабинет. Итак, первая площадка – это у нас «Автоэнерго». Чем это хороша площадка? А тем, что здесь шикарный заработок. А заработок вы получаете, возвращаете свои вложенные деньги а сразу же с первого партнера. А, а теперь, вот, ребята, слушайте внимательно. Как можно зайти на эту площадку бесплатно? А вы... Находите себе партнера, который готов идти вместе с вами зарабатывать на этой площадке. Он регистрируется, пополняет свой кабинет. Вы добавляетесь к своему спонсору, спонсор добавляется к админу. И наш Денис вам переводит на кабинет 30 тысяч. Вы активируете эту площадку. Следом активируется ваш первый партнер. И вы получаете 30 тысяч сразу на баланс для вывода. И Денис, естественно, списывает у вас ваш долг. И вы продолжаете дальше строить структуру, развиваться и зарабатывать деньги. Итак, второй партнер и третий партнер у вас дают переход а во второй стол. У нас, как вы видите, деньги идут все от партнера к партнеру. Вы смотрите внимательно, у нас нет нигде никаких отчислений ни на развитие фонда, ни одна администрация. У нас четко все идет. А все копейка до, до копейки, 100% все. Итак, первый партнер за, пригласил три партнера и приходит к вам, закрыл он первый стол, приходит к вам, становится сюда на это место. И вы получаете 40 тысяч на баланс для вывода. 20 получает ваш спонсор. Второй партнер закрывает, первый стол приходит сюда. Третий партнер закрывает и приходит становится второй и третий партнер. Они дают переход за 120 тысяч. Именно на третий стол идет автопокупка. Первый партнер закрыл свой второй стол и приходит становится на это место. 120 приплюсовывается ко второму партнеру 120 и 100, приплюсовывается к третьему партнеру. Это полностью накопительный стол. Накапливаются здесь деньги 360 тысяч и активируется у вас четвертый стол. И как только первый партнер закрывает свой а, третий стол, приходит, становится к вам на это место 200 тысяч на баланс для вывода. 40 Получает ваш спонсор. А за 120 идет реинвест третьего стола. Вы можете под любого партнера поставить этот реинвест. Помочь своему партнеру. Бизнес у нас полностью управляем. На всех площадках у нас выставляется брони. Куда выставите вы бронь, туда станет ваш партнер или станет ваш клон. Или клон вашего, вашего партнера. Итак. Второй партнер закрыл свой третий стол, приходит, становится на это место. А третий партнер закрывает и становится к вам сюда, на это место. Итак, 360 и 360 приплюсовывается, и у вас за 720 идет активация пятого стола. Первый партнер закрыл свой четвертый стол, приходит, становится на это место. 720 на баланс для вывода. Второй партнер закрывает а свой четвертый стол, приходит сюда, становится на это место. И 720 вам на баланс для вывода. Третий партнер закрыл и пришел, стал сюда. И вы получаете 720 на баланс для вывода. Итак, за один круг вы делаете 2 миллиона 400 тысяч. Деньги можно выводить по мере поступления на баланс для вывода. Пожалуйста. Вы можете их не выводить. Накопили и можете, если вы хотите купить машину с логотипом World Money, вы должны за этой машиной поехать в город Сочи и забрать эту машину, если вы хотите. А нет, пожалуйста, выводите. А деньги должны храниться дома, в вашем сейфе, в вашем личном сейфе. За... Отработали один день, заработали, ставьте на вывод. А, пожалуйста, всегда говорила и говорю, Деньги должны храниться у вас дома в вашем сейфе. Итак, следующая площадка. Это площадка а, Золотое кольцо. Это моя любимая площадка. Я ее очень сильно люблю, а, так как она очень доходная. И здесь очень быстро выходишь на очень хорошие большие деньги. Итак, Golden Ring. Вход сюда составляет 20 тысяч. Но вы можете сложиться с двумя с кем-то вдвоем и по 10 тысяч и купить аккаунт, один аккаунт за 20 тысяч. Получили, заработали на кабинет, как девочки наши делают, поставили на вывод на один кошелек и, пожалуйста, деньги пришли на кошелек, разделили по своим кошелькам и продолжают работать вдвоем по одной реферальной ссылке. Итак, вы активировали за 20 тысяч площадку Golden Ring. И Первый партнер приходит, а вот под первого выставляете бронь. И как только сюда поставить второго партнера, вам нужно обязательно перед тем, как поставить, позвонить своему спонсору, чтобы спонсор выставил бронь. И ваш реинвест у нас на каждом столе, как вы видите, предусмотренным маркетингом реинвест по броне спонсора, а, чтобы ваш м -м, реинвест не улетел слева направо на свободные места, закрывать чужую структуру, а вы звоните своему спонсору, и спонсор выставляет реинвест вам сюда, в это плечо. Итак... Под второго выставляете бронь третьему. Это может быть партнер первого, это может быть партнер второго. Но как только становится третий, у первого будет реинвестное место. Выставляете ему реинвест и получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый партнер и пятый партнер, они дают вам двойную выгоду. Они закрывают вам, во-первых, ваше реинвестное плечо и плюс дают переход во второй блок за 40 тысяч. Итак, за вами идут сюда ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И здесь очень быстро все закрывается. И у первого будет реинвестное место. И 20 тысяч вы получаете на баланс для вывода. А вот 20 тысяч с реинвеста первого партнера приплюсовывается к четвертому партнеру и к пятому партнеру. И за 100 тысяч у вас активируется третий блок. Это полностью ваша зарплата. Но я еще хочу что сказать. Как можно... Вот вы видите, что с пятью партнерами вы заработали 20 тысяч. Но здесь можно еще по четвертому выставить бронь и поставить шестого партнера. А у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, 40 тысяч можно с каждого стола иметь. Точно так и здесь вы выставите бронь сюда. Под четвертого, шестого поставите. У вас будет реинвестное место. И вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. А вот закрыт, закрываются плечи. И вы переходите сюда в этот полностью стол выплаты. Это третий блок. Сюда приходит ваш партнер. Первый, это может быть обгона, это может быть и четвертый, и пятый. А здесь не имеет значения, какой партнер или э, реинвест, или это станет ваш реинвест, или реинвест вашего партнера. А первый закроется и придет, станет на это место. А когда поставить второго, а реинвест по броне спонсора. А сюда выставили бронь, станет третий партнер. У первого будет реинвестное место. И вы выставляете реинвест ему. И получаете 80 тысяч на баланс для вывода. А за 20 тысяч у вас идет ваш пассивный доход. Вам летят 10 клонов на площадку World Money на первый стол. 1 клон за 5 тысяч на четвертый стол на площадку World Money. 50 клонов летят на площадку на первый стол, на площадку АПД. Вот такой вот наш денежный фонд. И так вы будете сюда приходит бесконечно получать. Сюда приходит четвертый. 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый. 100 тысяч на баланс для вывода. И так до бесконечности. А здесь закрытые плечи. А под четвертого поставили шестого, четвертого рельвесно. И опять 100 тысяч на баланс для вывода. И так до бесконечности, ребята. Сколько вы будете работать, сколько вы будете не лениться и все время приглашать, наш бизнес построен только, не только наш, а весь бизнес в интернете построен только на приглашениях. Не верьте никому, что э, идемте приглашать не надо. Не верьте никому весь бизнес в интернете только построен на приглашениях. Если вы не будете приглашать, ваш бизнес будет стоять по нулям. Он не будет развиваться. Поэтому я все время говорю, для того, чтобы, ребята, ваш бизнес развивался, картиночки, которые вы там, не знаю, Валя вас там обучает, эти картиночки вам не помогут, ребята. Да, можно сделать хорошую картинку, а вы в первую очередь научитесь писать посты. Научитесь пользоваться бесплатными программами, рассылками, которые можно рассылать на почту. Не в соцсетях рассылку, а можно рассылку делать а, на почты. Научитесь а, сделайте себе YouTube канал. А, за, научитесь пользоваться YouTube каналом, я имею в виду, а, записывать ролики, заливать ролики, а, и Научитесь, пожалуйста, делать рекламу. Без рекламы ну, деньги печатает только монетный двор. А мы мы бизнесмены, мы обязаны каждый делать рекламу для того, чтобы привлечь новых партнеров. Развивайте свои соцсети. Не только одну страничку ВК, ведь у нас очень много соцсетей. Сейчас очень хорошая и популярная соцсеть – это... Конечно, Инстаграм, а есть лента МЛМ, где там только одни бизнесмены. Фейсбук, да одноклассники, да мало ли, у нас очень много соцсетей, где вы можете прекрасно развивать, знакомиться с новыми людьми. Из холодных контактов делать теплые контакты. Звоните, пожалуйста, набивайте опыт, набивайте опыт разговором в скайпе, в Телеграме, в ватсапе ведь в мессенджеры тоже можно звонить, и в ВК можно звонить, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках. Везде можно позвонить и поговорить голосом. А для того, чтобы разговаривать голосом и делать презентацию, вы должны выучить маркетинг. Вы должны знать все преимущества нашего фонда. Пожалуйста, я вас очень прошу, ну Выучить, ходите на вебинары, посещайте, задавайте вопросы как можно больше в, в чатах. Чаты и созданы для того, чтобы отвечали на ваши вопросы. Чтобы вы задавали помощь вам, это, чата, это чат, это помощь вам. А чтобы не, не можете найти ответ на свой вопрос, напишите в чате. Вам обязательно ответят все. Ну а те, кто, ребята, пришел за большими деньгами, добро пожаловать в наш фонд. Ссылка будет моя под роликом. Всех жду в своей команде. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.